Маленького. каждую ночь просыпаюсь три ночи потом долго не могу заснуть и жутковатость внутри себя это вопрос ближе по здоровью или по эзотерике этот вопрос говорит о том что у вас происходит влияние на поджелудочную железу мой совет на протяжении дня пейте чай из имбиря а перед самым сном пейте чай из валерьяны если вы это будете делать ваш сон восстановится и вы не будете просыпаться в три часа дня ночи